Привет, друзья! Вы на моем канале, и в этом ролике вы увидите очень много интересного, а также исторического. Мы сегодня окунемся в мир, который погряз давным-давно и исчез из наших воспоминаний. Тот самый мир, который наполнен легендами, историями, мифами, мистиками и различными историческими данными, которые рассказывают вам в школе. Итак, сегодня мы начнем с моего родного поселка, в котором я живу. Мы пройдемся по... Небольшим знаменательным местам, о которых мало кто помнит. И в конце ролика я уже расскажу вам, если вы досмотрите, конечно же всю суть этого видеоролика и для чего это нужно, потому что мы начинаем абсолютно новый проект на моем канале, в котором мы будем путешествовать по разным забытым местам, не тем местам, о которых знают все, а тех, о которых знают очень мало, которые наполнены настоящим искусством и настоящими историями. Итак, хорошо, не буду задерживать вас долго, не забывайте подписываться, ставить лайки, ну а мы начинаем просмотр, ребята, пока... Вы только взгляните на этот обычный еще не непримечательный лес, по которому мы ходим почти каждый день. Вы даже не задумываетесь о том, что когда-то прямо на этой земле в 14-16 веке находилось целое поселение, в котором жили люди. Однако, мы кое-что забыли, но мы их еще помним. Дорогие друзья, сейчас мы направимся в место, которое находится за этим поселением. Итак, мы находимся на э, белой дороге, которая протяженностью несколько километров, и вы спросите, почему же она белая? Ну, точно не из-за снега, на котором я сейчас сижу, а из-за того, что она состоит из белого песка. Ну и естественно, эта дорога славится не только из-за Белого Песка, а из-за того, что когда-то по ней ездила сама Екатерина II на своей карете. Однако сейчас могут проезжать только автомобили, трактора и пешеходы. Итак, а мы направляемся дальше, чтобы рассказать вам о других местах, которые находятся вдоль этой дороги. Прямо справа от нас будут находиться последние дома по этой стороне а с левой стороны дороги находится место, в которое когда-то упала бомба, и там образовался огромный ров. А пройдя немного дальше, мы натыкаемся на место проведения военных действий, где до сих пор люди могут обнаружить остатки военной техники, мины, патроны, автоматы и много-много другое. А пройдя немного дальше, мы наткнемся на мистический Касновский мост. Однако, какая же может быть история или мистика у этого обычного с виду моста? Ребята, не будем заблуждаться, ведь когда-то в этом мосту, на этом мосту погибло очень много людей, и до сих пор люди по ночам наблюдают мистические явления, а иногда здесь пробегают призраки и умершие люди. Ну а мы не будем задерживаться на этом месте идем дальше, потому что за, за моей спиной находится очистительное сооружение. Очистные. Но на данный момент мы можем за наблюдать заброшенность и опустелость этого места, в котором мы не будем задерживаться надолго, а двинемся дальше, чтобы э испить воду в священном с. Источники, которые называются Семь ключей. По дороге туда мы натыкаемся на беседку, в которой мы, разумеется, не будем долго задерживаться, потому что нам нужно работать. Но можете прийти сюда и посидеть, отдохнуть. Вы можете здесь э, разжечь костер зимой, а летом этого делать не надо. И вообще не нужно разжигать костры. Вы только посмотрите на эту прекрасную беседку, в которой можете отдохнуть, подышать свежим воздухом, насладиться видами из. Э, не будем насл наслаждаться видами. Хорошо, а сейчас мы направимся немножко дальше Клетнянского района, за его пределы, в котором находится в лесу прекрасное место, Семь ключей со своими святыми источниками и святой водой, в которой до сих пор люди приходят сюда, приезжают на машинах из других деревень и сел и набирают воды. Ну а мы же пришли сюда не только ради святой воды, но также, да, для места, в котором вы можете очистить не только тело, но и свою душу в этой прекрасной купальни, которая обустроена специально для вас. Хотя нет, ребята, мы все-таки пришли сюда и спить водички, потому что очень хотелось пить, а сделаем мы это прямо из водоема, который находится неподалеку. Вода прекрасная, чистая и очень вкусная, которая заряжает вас энергией и зарядом бодрости. Однако мы не сможем задерживаться здесь настолько долго, чтобы очистить тело и душу, а направимся дальше. А дальше у нас по месту съемки находится библиотека и музей нашего Клинянского района, в котором мы и найдем следующую информацию для нового видео. Не забывайте писать комментарии, ребята.